Пятая часть решения задачи D12. Мы ищем ошибку в знаке. Мы ошиблись со знаком. Куда у нас делся? Мы ищем модуль здесь силы тяги. И условие, что сила сцепления превращается в ноль. Но мы получаем для модуля отрицательное значение. Это значит неправильная ошибка. Неправильно решена задача. Ну, давайте посмотрим, где. Вот эту ошибку мы нашли с радиусом R. Теперь давайте смотреть дальше здесь у нас п минус плюс смотрим на рисунок п с плюсом минус плюс все правильно здесь у нас поэтому мы вообще не используем вот здесь у нас фи вращение происходит против часовой с плюсом пр у нас по часовой здесь это с минусом все правильно это замена была АПР, подождите, по часу 8... А, это замена была минус. Вот этот, да. Замена. То есть, это правильно. Значит, здесь у нас что? Плюс, минус. Это плюс, минус, плюс. Это тоже правильно. Это у нас переписано правильно. Это правильно. Это у нас F-сцепление сюда с плюсом. Это с минусом. Это с плюсом. А вот и ошибка. А, вот она, ошибка в знаке. Вот этот плюс. Здесь у нас что было? Минус. Здесь, соответственно, должен стоять минус. Ошибка в знаке. Но она касается у нас чего там. Минус Mg. То есть здесь вот плюс Mg. Соответственно, это у нас что будет? ПР минус это это будет с минусом. Это правильно, это правильно. Здесь, соответственно, будет минус. Минус, минус, нет, общий минус, давайте, а, ну да, здесь общий минус, и, соответственно, здесь общий минус, и вот теперь минус на минус дает нам плюс. Ну, вот эту ошибку мы обнаружили достаточно быстро. и так вот при таком значении этой силы модуля P2' значит P со звездочкой у нас, сила сцепления носит граничный характер, то есть она обращается в ноль. Итак, какую, кстати говоря, имеет зависимость сила сцепления от силы p, если мы посмотрим вот на эту формулу, давайте я вот так выпишу, какую зависимость, значит, сцепление от p, какую она имеет в общем случае. Это у нас p p, это у нас постоянные постоянные, то есть это у нас будет c1 умножить на p плюс это у нас что будет постоянное, но это у нас тоже постоянное то есть это все c2. То есть это постоянное для P, и это постоянное свободный член. То есть у нас линейная функция в зависимости c от P. F равняется c от P. У нас какая-то линейная функция, которая обращается в ноль при 1375 градусах. То есть, это значит, что у нас график значит, какой? Вот это если P, это сила сцепления, F сцепления, то она, соответственно, либо вот так идет, либо вот так идет. Главное, что вот это значение 1375 ньютон, вот это P со звездой. И в этот момент обращается в 0. Кстати говоря, мы можем определить, даже не решая вот это C1 и C2, мы можем просто определить, по... ясно, что при маленьких силах p, при маленьких силах П, что происходит? Это тело скатывается вниз. То есть, при маленьких силах тяги, составляющая силы тяжести, большая, которая направлена вниз, и, значит, тело скатывается вниз. При больших силах тяги тело направлено вверх. То есть, что это означает? Что сила сцепления здесь имеет сначала... Положительное, то есть, когда тело скатывается вниз, сила сцепления направлена против движения, то есть она направлена вверх. Да? А когда тело катится вверх, то, соответственно, сила сцепления направлена вниз. То есть у нас сила сцепления должна быть сначала положительной, то есть вот такой характер должна иметь у нас э, вот, сила сцепления. То есть, это у нас э, вот такой характер имеет сила сцепления в зависимости от P. Ну, Отрицательное P мы не будем рассматривать хотя если это как проекция то можно и отрицательные рассматривать но вот такой характер имеет эта зависимость то есть мы можем сказать что вот этот c1 должно быть отрицательным а этот c должно быть то есть c2 должно быть положительным а c1 должно быть отрицательным теперь мы ответили на вопрос задачи вопрос сейчас? Давайте определить значение постоянной силы под действием которой качение без скольжения колеса масса m носит граничный характер, то есть сцепление колеса с основанием находится на грани срыва. Теперь, М -м. Ага. давайте проверим. Это значение, я уже посмотрел. И у нас, где оно, это значение, сцепление, P0, график пересекает ось. но ну, здесь, кстати говоря, решили по графику. То есть, вот решили, вот то, что я рассказал. График показан на рисунке 164. Где этот рисунок? Вот, вот, вот эта э, линия. Вот они. Но здесь они ее заламывают отрицательные значения вверх. То есть, они пишут, это для модуля. То есть, график Я здесь изобразил график для F-сцепления как проекции на ось X. Соответственно, P на ось X. Они строят график вот таким образом. То есть, доводят до этой точки. То есть, они строят для модуля F-сцепления. А потом вот эту часть они отражают. То есть, вот так, под таким же углом сюда и отражают. То есть, они пишут для модуля силы сцепления, в зависимости от модуля Графика. Но что хуже для меня, это то, что здесь у них другое значение Fp0, 809 Ньютон. А у нас это значение равно 1375, то есть почти в полтора раза больше, чем в полтора раза даже больше. Давайте посмотрим на саму формулу. PRC минус IC минус И косинус бета плюс И квадрат МЖ синус альфа. Давайте сравним вот эту формулу, по которой мы вычисляем. Она у нас достаточно сильно различается. А, вот F, F сцепление. Они вот здесь вычисляют. Да, PR Где у нас эта формула? Вот f сцепление равняется... А, это формула для силы сцепления, извиняюсь. Для силы сцепления, вот она. P минус плюс, и здесь... А у нас что? P минус плюс. Да, вот мы тоже. Только они что делают? R, R выносят сюда, R квадрат, и еще сюда, соответственно, наверх. То есть умножают числитель и знаменатель на R большое. И что у них получается? не то открываем. Получается PRR минус PI косинус квадрат бета минус PI квадрат косинус бета, есть у нас такое, плюс mg синус альфа, плюс mg синус альфа. Ну вот, смотрите, формула абсолютно идентичны. С учетом исходных данных они решают, вот сначала, кстати, вычислить все эти значения. То есть ошибка у нас опять... В арифметике. Арифметические ошибки проверять это дело достаточно нудное, но в общем-то необходимое при решении своей задачи. Но здесь я думаю, сам метод понятен, что делается понятно. Здесь теперь осталось только определиться, да, вот с каким условием. Я забыл это сделать, я уже хотел, в общем-то, завершить и. Выходить на вот это уравнение, ну или это. Любой из них, чтобы определить, что путем интегрирования двойного определить зависимость, что x от... x от t. То есть, ответить на второй вопрос задачи. Но вот сейчас, когда я сверялся с этим значением, я посмотрел. Здесь у них еще обеспечивают качение без скольжения. То есть, это условие не выполнено. Вот здесь, читая вот это, я... Я бы не понял, то есть определить значит, под действием которое качение без скольжения. Я как бы думал, что это условие уже выполнено, а здесь вот э, понимаю, что сейчас надо его отдельно вычислить. Тут правда не сказано, определить условие, при которой происходит без скольжения и при котором сцепление колеса с основанием находится на грани срыва. То есть я бы не искал сейчас вот это условие, но вот сейчас говорю, вот смотрю, здесь вот видите, в принципе вот модуль силы сцепления обеспечивающий Качение колеса без скольжения подчинен следующему ограничению. И здесь речь о следующем. Я как раз это все вам э, и сказал, когда написал это. Помните, я сказал в одном из предыдущих фрагментов, что это неправильное условие. На самом деле, вот так выглядит, что сила трения скольжения. То есть, сила трения скольжения по законам сухого скольжения имеет вот такой вид. А сила сцепления, она... имеет другое значение. И вот сейчас вот условием качения фактически является вот это условие без скольжения, условием качения, что сила сцепления, опять-таки по модулю, она всегда что меньше чем, меньше или равна чем что сила сила трения, потому что если эта сила превосходит силу трения, то то есть это трение покоя, силу трения покоя больше вот это условие выполнения фактически что от нас требует? Требует решить вот, эти, вот, это, ну, вот это не равенство. Только для силы сцепления зависимость от P мы получили. А здесь у нас имеется и что? Зависимость вот силы N от P. Это опять у нас что? Это опять у нас какая-то прямая. То есть C3P это у нас постоянное значение плюс C4. То есть у нас две Линейные функции, давайте я уже просто обращусь вот к этому рисунку. Вот эти две линейные функции. Вот это сила n, а вот это график для силы сцепления. То есть, если мы изобразим вот здесь, вот на этом, давайте я отдельно вырисую. Чтобы было понятно. То есть, вот у нас это, завис... это значение силы P, а здесь мы откладываем силу сцепления и. График, давайте его отдельно, вот таким изобразим, вот изобразим, график N. Значит, вот график N вычислен по тем значениям, которые есть. Вот эта линейная функция. А вот график силы сцепления, который мы вычислили. Вот так и вот так как-то. Вот эти две точки, то есть что происходит при них, значит, сила сцепления должна быть меньше чем сила, то есть сила сцепления, вот эти значения силы сцепления, они должны быть для любой силы p они должны быть что меньше чем соответственные значения силы p это выполняется только на вот этом диапазоне, да? то есть только на этом диапазоне от p минимального до p максимального выполняется что вот это движение Теперь, соответственно, то есть при всех силах вот из этого диапазона. Поэтому вот этот график, в принципе, объясняется вот таким образом. Вот они вычисляют значения P1 и P2. Но вот то, что происходит дальше, давайте мы все-таки посмотрим на то, что происходит дальше в следующем фрагменте.